Я снова приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. А сегодня хочу вам показать вот этот газогенератор. Это ювелирный газогенератор G1. Так сказать, классическая версия. И, в общем-то, видео о том, что этот газогенератор у нас продается. Он абсолютно новенький. А тех, кого это интересует, заострю особое внимание. А этот газогенератор не, нет необходимости ожидать. Он готов и, так сказать, может быть моментально отправлен первому же изъявившему желание его приобрести. На заднем фоне стоит у нас новая версия газогенератора S400 ACS. Я специально установил его для того, чтобы вы могли сравнить разницу в габаритных размерах. Конечно же, S400 более универсальный, S400 более производительный, но и G1 газогенератор, это классическая модель, которую мы выпускали более двух лет, он тоже имеет место, так сказать, в нашей жизни. Это неплохой газогенератор для ювелирных мастерских, для стоматологических мастерских и просто для тех, кто занимается хобби, обжигая металлы, занимаясь плавкой пайкой, обжигом и так далее. А сейчас я покажу вам, запущу его, покажу, как он работает. В общем-то, газогенератор, как я уже говорил, абсолютно новый. Номинальный ток нагрузки для нормальной работы этого газогенератора 10 ампер при напряжении, подающимся на электролизер, в районе 165-170 вольт. Газогенератор оснащен электронным уровнемером, автоматической, автоматической системой отключения подачи питания на электролизер при повышении внутреннего давления. А также самое главное, газогенератор оснащен системой углеродного обогащения, что совершенно необходимо при работе, при проведении сварочных сварочных работ и высококачественных работ по пайке, плавке и обжигу. Итак, ребята, кого заинтересовало это оборудование, пожалуйста, обращайтесь а, по ссылке в описании, а, подписывайтесь на наш канал, заходите почаще, а, оставляйте свои комментарии. Всем пока!